Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Санюк, да? И сегодня мы будем, как вы видите по описанию видеоролика, мы сегодня будем устанавливать моды на звук. Что такое моды на звук? Я так разделил на два описания, на два термина. Есть моды реалистичные, есть фановые. Фановые это там, где, например, вместо звуков там какашки вылетают, эти звуки. Ну это просто я так, подробно хотел вам сказать что там угодно реалистичный звук это мод вот, ну, из, из реальной жизни более логично смотрите я вам скинул в описании ссылочку на автора заходим сюда это реалистично если чем мы будем устанавливать заходим дальше что мы делаем вот тут у него там видеоролики есть вы можете посмотреть вот нажимаете сюда кнопку скачать я уже скачал мне не надо не просто врать, зайти и все. у вас вот установится вы заходите вот сюда. дальше вы видите очень много файлов, но это так прилично, не очень много, но прилично. дальше что мы берем? делать? дальше мы заходим в корневую папку игры War Thunder. вот. у вас может быть любой диск, е e, там, f, c, у меня d. большинство людей d, так что вы заходите сюда. дальше что мы делаем? Заходим, ищем папку sound, она где-то вот тут посередине, вот она, заходим в нее, дальше что мы берем делаем, создаем папку и называем ее мод, вот так, дальше заходим в нее, заходим в RAR и перетаскиваем это все в эту папку, что мы делаем теперь дальше? Дальше мы делаем так. Пролистываем ниже. Видим конфиг. Если вы не открывали конфиг раньше, то у вас просто может быть типа, вот белая, вот такая же. Белый такой файл. Как мы его открываем? Нажимаем там, открыть с помощью. И выбираем текстовый документ. Обязательно текстовый документ. Заходим в него. Листаем немного ниже. Вот, да этого раздела sound я вам скину команду вот эту ее надо вставить надо сделать э, два пробела обязательно чтоб вот как в линию вот так же если вы не сделаете у вас просто поломается там все так что лучше сделайте как я вам говорю сделаем вот так вот и вставляем вот команду. поздравляю вы установили мод на реалистичный звук а с вами, как всегда, был Санёк да? Подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк. И я надеюсь, мы через несколько месяцев добьем мне тысячу подписчиков. Это нереально, но это возможно. Все в ваших руках.